поехали. Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире интернет-портал радиоцентра «Сангейтс», у микрофона Михаил Мелехов, руководитель центра. Наши координаты 847-226-9956, это телефон, по которому можно будет позвонить, ну и, так сказать, выяснить, если у вас будут вопросы, с кем можно побеседовать. Передачи у нас, как всегда, познавательные, интересные и Сегодня четверг. Четверг, это означает, что в эфире женская гостиная, ее хозяйка Анастасия Кручинская, и, как всегда, у нас есть гость. И это достаточно интересный человек, который проживает, опять же, на нашем континенте, в Канаде, Елена Каратаева. Ну, я не буду представлять конкретно э, Елену, это сделает э, Настя, э, потому что, ну, так сказать, она соответственным образом, когда приглашает своих гостей, она о них абсолютно все знает. И это очень и очень интересные гости. Ну, так что, Настя, давайте. Спасибо большое, твоей, Добрый день, добрый вечер, дорогие друзья! В эфире женская гостиная, я ее ведущая Анастасия Хрущинская. И действительно, у меня сегодня в гостях удивительный интересный человек, практический психолог и лайф-коуч Елена Каратаева, которая из Торонто с нами выходит в эфир, опять у нас такой международный эфир. И мы поговорим с Еленой сегодня о том, что же такое коучинг, потому что Елена, она лайф коуч coach, проводит коучинг-сессии, коучинг-группы. Она нам расскажет о своих группах, о своих сессиях. И что же такое коучинг, зачем им заниматься, какой основной вопрос задают люди, которые приходят на коуч-сессии. Леночка, добрый день, вы с нами, слышите меня? Добрый день, Настя. Я очень благодарна, что вы меня позвали на эту передачу. В передаче на радио я участвую второй раз в жизни. Совершенно не помню, как я это делала в прошлый раз. Вот, и поэтому хотела спросить у вас меня люди только слышат или еще и видят? нас будут видеть с вами а, потом, когда будет у нас запись, которую мы выкладываем обязательно на YouTube. Поэтому сейчас мы пока говорим в прямом эфире голосом, а потом уже все желающие нас могут с вами посмотреть. Ага. Ну хорошо, тогда я сниму очки. А пока я. Окей. Зачем же нужен коуч Лен? И что же это такое? Ну, коуч, слово английское. В переводе это «тренер». И как-то так получилось, что его не перевели на русский язык, и так оно и осталось «коуч». На самом деле это практически психолог. Зачем это нужно? Ну, понимаете, меня всегда очень интересовала психология. Есть еще одна интересная вещь, называется она «Типология», «Типоведение», «Соционика». Вот по «Соционике», кто знаком, мой тип называется «Журналист или психолог». Но как мы выбираем свои пути? Мы ведь выбираем их под влиянием родителей, социума, общества, мнений, настроений вокруг. И меня всегда ужасно тянуло писать, и ужасно тянула в психологию. Вот если все девочки моего возраста хотели быть актрисами, или, как говорит моя младшая дочь, «открысами», она очень долго хотела быть «открысой», а я вот совсем не хотела быть «открысой», я хотела быть психологом. Потому что самое интересное для меня было это вот копаться в человеческих мозгах, выяснять, что, что и как, понять человека, о чем он думает, кто он вообще такой. Вот... И, но получилось так, что, конечно, вот под влиянием так сказать, общества и всего, что происходило в те годы в Москве, я решила, что лучше я буду вот кем-то таким, плотно, крепко стоящим на земле, и пошла в Ньяс и стала переводчицей. Действительно, может быть, это сыграло свою роль, и это как-то повлияло на то, что в конечном счете я оказалась именно работая переводчиком в Канаде. Вот. Но вот судьба и призвание, о котором мы и будем говорить сегодня, и которая, в общем-то, это основная тема, с которой почему-то ко мне люди приходят на вот эти коучинговые сессии. Значит, судьба сыграла свою роль, призвание все таки как-то проявилось, потому что в конечном итоге, хотя я работала переводчиком, преподаватель английского я была много лет, и, ну, вроде как, психология где-то была в стороне. Но вот в 93 году на меня упал соционика. Это наука о 16 типах людей, что вообще их всего 16, что надо понять свой тип. А когда понимаешь свой тип, то легко понимаешь и своих близких, свое окружение, начинаешь понимать истоки и причины сложных отношений, конфликтов, например, даже с родителями, даже со своими близкими, там, с мужем, с кем-то еще, потом уже с детьми. Вот эта наука упала на меня уже больше 20 лет назад совершенно случайно. Потом я заинтересовалась, так сказать, Востоком, и в тот период стала слушать лекции по восточной психологии, лекции Рами Блекта, и, в общем, это тоже мне очень пригодилось. И постепенно, уже работая переводчиком здесь, в Канаде, я здесь 15 лет. Вот в первые годы я закончила курс профессионального коучинга, совершенно случайно узнала об этой науке. Чем она меня интересовала? Это практическая психология. Что значит практическая? Это то, что человеку быстро может помочь в институте, вот когда вы учиться. Вы вспоминали, Лен, минутку, я хотела задать вопрос. У меня тоже такой интерес сразу возникает, потому что я хорошо... Ну, не могу сказать, что я специалист в но она меня очень влечет, интересует. И здесь, кстати, в Америке есть свое отображение соционики, да, потому что, наверное, вот этот типаж журналист-психолог это больше из советского такого представления соционического, да? В Америке больше в ходу система майерс Прикс. Да, это, -брикс это, та же самая. Вещь. А вот со соционика и коучинг то есть они коррелируются, они совмещаются. К вот чему я и веду разговор? А -а -а, то, да, то. Что, то сначала на меня упала соционика, потом уже в другой стране на меня упал коучинг. Потом я закончила более чем интересный курс Лирин Кушнир: 16 Tools: How to Contact Your Guides. Это вообще медитации, как общаться с вашими но ну, она по-английски называет их гайдс, ну, назовите их ангелом, проводники, назовите да. высшая сила, проявление высшего начала, как значит, вот, медитации, как общаться. В общем, результате... можно назвать, наверное, да? Как проводники-гайдс? Да, проводники. Mm -hmm. вот. И так в результате на меня падали-падали все эти курсы. Потом я взяла еще пару частных курсов, Вы, изучила методики э, живорада Славинского, это сербский психолог тоже он настоящий психолог-профессор, но плюс к этому он еще и значит, вот изобретатель некоторых очень интересных методик, работающих из практической психологии. И в результате я стала все это использовать. Вот ко мне приходит человек, и я уже по соционике, я уже, в принципе, по некоторым его фразам я уже вижу, кто передо мной. Какие-то знания из восточной психологии, подсказывают еще что-то про него же. Когда он начинает рассказывать э, все о своих проблемах, сразу уже ясен типаж, и я, ясны в, в, в проблемы. Потом он объясняет, с чем он пришел. И тут я начинаю использовать эти методики Славянского и э, кучу всяких разных других методик, плюс просто жизненный опыт, плюс все, что я за свою жизнь прошла. И, а это, в общем-то, две иммиграции в одну лошадиную силу. Я ну, вам восхищаюсь, Леша. Я знаю вашу историю, и я всегда просто... У меня пример того стойкой женщины, которая удивительно сохранила женские впечатления, такая тонкая и чувствующая. У меня всегда, слава Богу, была семья, у меня две дочери, в общем, всегда, так сказать, была не одна, но все всегда было на мне. То есть вот поэтому я говорю в одну лошадиную силу. Ну, это, в общем, свойство нашим женщинам вот все на себя навешать и вперед куда-то спеть с ней с флагом. Вот. И вот практическая психология в результате, так сказать, работая с людьми, я суммирую все знания, которые есть у меня в голове и накопились вот за последние 20, даже где-то, наверное, уже 25 лет. Вот. Вот, собственно говоря, что такое коучинг, практическая психология, когда человек приходит к тренеру, то есть когда его изобрели, коучинг, это было создано для богатых бизнесменов. Это считается очень престижным на Западе. В, 70, в середине 70-х годов значит, Джон Уитмор привез в Англию из Америки вот эту такую вот, ну, скажем, науку, технику. Я не знаю, как технику, назвать. методику, да, практику. Методику, да. Mm -hmm. вот. И э, создал, э, создал э, вот такую сеть, э, таких коучингов бюро для э, богатых бизнесменов, которые хотели процветать, которые хотели двигаться дальше, которые хотели иметь при себе человека, который планирует, который умеет э, помочь поставить цель, который вот не говорит, вот учись ходить на лыжах, а который встает рядом на лыжи и говорит, пойдем рядом, я тебе покажу, если что, помогу. Вот что такое коуч. То есть на Западе, когда у человека что-то происходит в жизни, он идет к психоаналитику. В нашей культуре этого нет. То есть у нас человек, еще если женщина более-менее продвинутая, может и пойдет к психологу. А психоаналитик вообще как-то непонятно то мужчина, муж на семейную консультацию не затащишь. Даже на семейную консультацию, даже если рушится семья, крайне редко. Вот. Поэтому как получилось? Наука, созданная для бизнесменов, для людей, которые хотят как-то там продвигать себя, которые хотят создавать все новые и новые фирмы, бизнесы и так далее, вдруг коучинг перекочевал в сферу, где живут простые люди. Потому что простые люди тоже имеют свои проблемы. Поэтому в Америке, в Англии, потом и в Австралии очень стал популярен бизнес-коучинг и когда людям помогают открыть свой бизнес, отрекламировать, пустить на какие-то рельсы, чтобы он поехал, я этим тоже занимаюсь, мне нравится заниматься, small, я еще small business coaching, то есть помочь человеку открыть маленький бизнес и сделать так, чтобы все встало на рельсе и покатилось. Такой получается взгляд со стороны, да, то есть человек, который видит проблему не изнутри, а снаружи и направляет в нужное русло, да? Это Совершенно такое? верно. При э, Притом в коучинге есть свои законы. Например, нельзя советовать. Mm -hmm. Вот я за мои сколько-то там лет жизни, столько всего в мне было интересного, у меня уже, безусловно, есть какой-то опыт. И я точно могу что-то посоветовать. Но в коучинге на это запрет. Потому что изначально его придумал там не э, э, тот же Уитморт, Джон Уитморт в 1975 каком-то году, а, и целая куча других американских и английских э, коучей. А, изначально его придумал Сократ 3400 лет назад. То есть как он учил людей? Он учил людей в диалоге. Приходит человек на коучинговую сессию, говорит, проблема такая-то. Я ему задаю вопрос. Это целая наука, это целая система уметь задавать вот эти сократовые вопросы. Это вот то, что я изучала на американском курсе. Это направляющие вот... такие вопросы, да, получаются? Да, да вопросы, это когда да, ответ... из ответа тянется mm -hmm. э, следующий вопрос, а потом следующий вопрос, а потом человек выдает какую-то э, сентенцию, и оба задумываются, и опять коуч задает ему вопрос. И в результате, все, что у нас надо, оказывается у нас в нашей собственной голове. И человек, сидя у коуча на сессии, он в конечном счете уходит счастливый, потому что он уносит все, он уносит план, он уносит понимание себя. Если он берет, допустим, несколько сессий, значит, ставит какую-то более глобальную задачу, допустим, наладить отношения с кем-то или. Вот то же самое открыть бизнес. Есть коучинг для людей, которые выздоравливают после какого-то заболевания. Есть. расскажите, пожалуйста, минутку. Вот вы мне, мы с вами когда предварительно беседовали, вы мне сказали, на какие темы есть коучинг. То есть там вплоть до того, что по стилю, потому как ты выглядишь. Расскажите, да, пожалуйста, да, да, да, замечательно. Есть очень много разных. Вот я уже сказала про бизнес, когда направляешь человека, как открыть свой бизнес. Есть корпоративный коучинг. Вот тут я пускаю вход знания из соционики, из типологии, как подобрать людей, бизнес маленький так, чтобы они не передрались, чтобы они не молчали, как два космонавта. Однажды была история, два советских космонавтов в космосе, 120 дней молчали, не разговаривали. Вот так их подобрали. Но это было давно. Чтобы не происходило такого, потому что можно людей подобрать так, что только благодаря их созвучности между собой Прекрасно, дело пойдет, двинется в гору. Вот. И есть коучинг для людей, выздоравливающих после каких-то заболеваний. Есть коучинг семейный, когда вот приходит семья, и человек работает, профессионал работает уже с ними, со всеми. Есть коучинг родителей и детей, особенно тут, ну, чаще всего люди приходят с проблемными тинейджерами. Подростками. Мы вот. с вами знаем, да, что это такое? Да, да, да, да. Вот это очень интересно, если потом я не забуду, я расскажу вам один такой пример. Это была моя самая первая клиентка коучинговая, которая я сидела ее дома у себя, это было 10 лет назад, ждала и думала, только бы не проблемный тиноид, тинейджер. Потому что у меня две дочери с разницей 15 лет, но слава тебе, Господи, они как-то вот а младшие сейчас тинейджер, но как-то они не делают проблем больших и эта тема совершенно по жизни мне не знакома вот она пришла именно с этой темы а дальше потом все раскрутилось очень интересно и в общем получился в общем вполне успешный случай вот с этой историей значит есть коучинг моды и стиля есть духовный Коучинг, когда учат на разные разные темы духовные и обычно. Но мы живем на таком континенте, где христианство главная религия, поэтому направляют в основном таким образом. И со мной в институте американском учились два священника и один адвокат. В общем, интересная компания. Вот Коучинг моды и стиля какие-то удивительные вещи тут всплывают и, и им учат, как одеваться, как прийти в аудиторию, э, понимая, что там сидят за люди, что они от тебя ждут, и как надо одеться так, чтобы они тебя восприняли. И вот тут очень много интересного, занимаясь на этом курсе, я узнала про цвет, когда... Преподавательница наша рассказывала, о очень опытной преподавательница, что если она приходит в голубом или синем, то люди в основном ее слушают, относятся к ней как к какому-то высокому учителю. Мало что говорят о себе, но у них очень хорошие отношения. Примерно такое же очень хорошее отношение, но они больше настроены услышать какой-то урок — это зеленый цвет. Но она говорит, если я прихожу в коричневом платье или в коричневом костюме, может быть, это от того, что мать-земля коричневая. Вот тут я выслушиваю от людей все э, вообще возможные откровения, которые только могут быть. И то, что, то, что их волнует на самом деле. Я могу здесь ремарку добавить, такую астрологическую, потому что синий цвет Сатурна — это цвет великого учителя, да, такого, который нас по жизни очень учит, а зеленый – это меркурианский цвет, который располагает к общению, а коричневый здесь можно рассмотреть как цвет Марса или как цвет кету, да, планеты мистики, который как раз нам раскрывает совершенно неведомые тайны. Здесь тоже такая связь вот прослеживается. Очень интересно, но я всегда думала, что Марс — это более красный. Ну, красный и такой коричневатый все-таки тоже тут ну, куда же идёт, да? Надо смотреть уже по оттенкам, тут уже более глубокое понимаешь. Вот эти вот такие интересные вещи. Ну, и вот я начала говорить о том, что коучинг был создан для бизнесменов, а получилось так, что к, практи к практическому психологу приходят люди, когда если это наш человек, ему уже просто некуда больше идти. Вот когда происходит какая-то трагедия, особенно с нами с женщинами, чего только не происходит. И всегда я могу что-то посоветовать, хотя советовать нельзя. И все, потому что есть опыт. Вот я считаю, что коучем не может быть молодой человек совсем. Вот мы я... как раз подошли к, к вопросу да. моему следующему, вы предвосхитили. А, коуч, он молодой человек. Вообще, как, как выглядит типичный коуч? Потому что, судя по тому, что вы сейчас рассказываете, нужно обладать неслыханным количеством багажом знаний и опытом. Вот здесь, кстати, интересно, а как вот так вот, вроде ты набираешься, набираешься опыта, а как не дать совет вообще? Вот, надо держаться. Я держусь из последних сил. Особенно, если кто-то, кого-то приходит, женщина, вот, когда бросил муж, любимый. И как же хочется сказать, потому что у меня всякие были в жизни ситуации. Знаете, как Жаров в фильме «Медведь»? 15 женщин бросили меня, 7 бросил я». То есть есть какой-то свой багаж, и, конечно, можно поделиться. И я прекрасно знаю, что когда происходит разрыв в отношениях, как человеку хочется поделиться, потому что хочет найти найти выход какой-то, найти вариант, как же ему женщине особенно жить дальше, хотя и мужчин тоже это касается. У меня тут есть три знакомые программисты, которые привезли сюда жены из России и в конечном счете эти три жены вышли замуж за более богатых русских программистов или канадцев, тоже программистов. И вот эти три интеллектуала есть в моем окружении поэтому не только женщины особенно на чужбине страдают когда оказываются вот в одиночестве я знаю это состояние когда хочешь не только каждому человеку каждому дереву рассказать что дальше что дальше будет в моей жизни вот в москве у меня была и слава богу есть тетя я могла всегда прийти к моей тете поговорить с ней ведь не обязательно же нужен человеку чтобы его пожалели человеку вот, ждет какого-то на человек ждет умного слова. Где его получить? Наш народ в лучшем случае идет к гадалкам. Но изредка в последнее время, вот я вижу, что уже стали приходить к психологам, к паро-психологам, потому что нужно поделиться, нужно понять себя, и нужно понять, что же мне дальше в этой жизни делать, вот на этом переломном этапе. Вот ну, как в, этой ситуации... в Союзе у нас всегда была кухня, да, на которой мы все собирались и да. за, за рюмкой чая какие-то там проблемы. Даже я вспоминаю, что там в 80-е годы все друг друга знали соседи, да, можно было пойти к соседке и дожаловаться на своего мужа, например, ну, такой вариант коучинга по-советски. Вот. Сейчас, конечно, ситуация изменилась, но ну, здесь вообще все по-другому, потому что менталитет общества другой. Но и в России надо заметить, что тоже вот этот вот из кухни люди переместились в больше в рестораны, да, и как-то стали более закрытую жизнь вести. Ну да, я, честно говоря, я уже не знаю, как сейчас в России. То, что вы рассказываете про 80-е годы, мне очень близко, а то, что дальше я уже не знаю, я уехала в 91-м году. Поэтому я уже совсем далека, и, как сказал один мой знакомый журналист, у тебя изменился менталитет. Ты отчасти и наша, но ты как-то и много чего-то другого. Действительно, многие вещи, которые происходят, о которых люди пишут, вот я веду живой журнал, некоторые вещи кажутся мне очень странными. Да, я очень рекомендую нашим слушателям, я добавляла ссылку на журнал Елены, там удивительные материалы, очень красивые фотографии и статьи всегда потрясающие. Я вчера зачиталась рассказом про Пола Эванса, про семейные отношения, просто прям вот <смех>, очень рекомендую нашим слушателям зайти в журнал «Елен». Да, пожалуйста, заходите. Там очень много и про Канаду, и вообще про жизнь, и про людей. И в основном там <смех> рассказы мои, потому что Чукча, как известно, не читатель, а писатель. Но если что-то уж очень на меня производит сильное впечатление, вот как про вот это то, что вы сейчас рассказали, Пола да, конечно, я туда тоже это сохраняю. Это место, где я сохраняю все интересное, в общем-то, живой журнал. Хотя я не очень человек с соцсетей. Мы вот как раз очень плавно подошли к следующему моему вопросу о творчестве на самом деле, потому что вот журнал «Живой» да, — это, это проявление творчества. Писательство, да, Елена, еще я не сказала, но я скажу обязательно, на автор двух книг. И зачем нам нужно творчество, и как оно связано с коучингом, и связано ли оно с коучингом? Ну, как вы понимаете, я люблю все практическое. Вот то, что быстро, хорошо помогает. Значит, мы профессии... С вами так похоже, я прям продолжаю. Один тип. Знаешь, в институте мы проходили психологию, мы долго сидели на том, что такое деятельность, какие бывают виды памяти, какие бывают виды внимания. Это настолько все было оторвано от жизни, что, ну, может быть, это потому, что это был инъясы и психология была таким вторичным предметом. Вот. а практическая психология, она не оторвана от жизни. Значит, в отношении творчества. И что мы тут можем поиметь практического? Есть такой Святослав Медведев. Это сын Натальи Бехтеревой, э, директор Института мозга в Москве, э, который Наталья Бехтерева и как раз и основала. Вот. Но ну, вы знаете, что она внучка знаменитого психиатра Владимира да, Бехтерева. Бехтерева. Это У -у -у. целая семья, которая вот занималась мозгом. Человек. Да, так, очень интересно. И вот я однажды посмотрела фильм, в котором, между прочим, Святослав Медведев говорит об открытии, что продлить жизнь человеку единственное, что может, это когда он создает что-то новое. В мозгу происходит нечто такое, я совершенно не, не физиолог и не нейрохирург, и я боюсь ошибиться в терминах, но, по-моему, он использовал слово нейроны. Я поняла суть, что только когда человек стоит около Мольберта, пишет картину, и не, не запланированную какую-то реалистическую, а вот если вот он что-то такое, куда его рука ведет, ну, так часто абстракции пишутся. У меня дома есть художник, поэтому на эту тему я, мне лучше вообще не начинать говорить, потому что меня унесет. Вот. И, в общем, когда он создает что-то новое, вот тут и образуется это уникальное состояние и это чисто физическое состояние мозга, которое обновляет весь организм. И это было интервью с Медведевым, и женщина, которая вела интервью, так "Нас сказала, так что, надо читать больше книжек? Он говорит, ну да, надо читать книжки. Но это не главное. Речь шла не о книжках, а речь шла о том, чтобы в Систе написать свое невиданное, по вдохновению, которое… Вот раз вот ты сел писать одно, а у тебя получилось что-то другое. Кто пишет стихи, поймет меня сейчас, о чем я говорю. Когда ты садишься писать стихах поздравления, а у тебя вдруг откуда-то сбоку надиктовывается какой-то совершенно другой поэтический вариант, и цельное стихотворение получается крайне редко. Я пишу стихи, но вот, вот такая вещь. То есть создавать что-то новое, написать статью о чем-то новом, написать рассказ собрать бусы, сделать ювелирное украшение. Тут мы вот сейчас подошли к одной штуке, которую я хочу сказать, чтобы не забыть. Вот я это называю островом безопасности. Почему я вспомнила про бусы? Потому что я иногда собираю бусы. Вот мы живем, казалось бы, все сейчас в разных концах мира. Меня люди слушают в разных концах, точках разных странах, да? И вот особенно это касается тех, кто э, живет за границей и кто живет, ну, в принципе, на чужбине, особенно недавно. Если это недавно, то это все сложно и напряженно. Человек ищет себя, человек ищет себе э, работу, человек э, идет переучиваться, потому что все считают, что надо обязательно переучиваться. Хотя вот меня, моя профессия, так сказать спасала во всех моих трех странах. Я не считаю, что нужно обязательно переучиваться. Если ты мастер своего дела, мастер своего дела всегда встанет на свою ступеньку. Вот. И вот от всего этого напряжения женщине особенно, мы, сейчас не, мы сегодня вообще, скоро 8 марта, про мужчин не говорим. Правильно, да, у, у них есть рыбалки, у них есть бани, у них есть, я не знаю, что у них еще есть. Вот. А у нас должен быть островок безопасности. Вот так я называю мой стол боковой, на котором я, например, собираю бусы. Вот есть у меня такое небольшое хобби. Вот я их собираю, потом я забываю, потом я этим полгода не занимаюсь. Но когда у женщины есть какое-то место, где у нее стоит швейная машинка, где у нее лежат пять, и она что-нибудь вышивает, где она что-нибудь вяжет, вот одна моя подруга, проживя много лет в эмиграции, назвала это явление, она вдруг стала вязать. И она сказала, это возвращение к себе. То есть человеку, наверное, женщине нужно какой-то иметь такой островок, где вот она села, успокоилась, налила себе вкусный чай с лимоном и сидит, собирает бусы. Шьет, вяжет, все. Это и творчество. А зачем нужно творчество, чтобы продлить жизнь? Не, не просто такую жизнь, как вот ха, полурастительную, а нормальную, творческую, когда что-то создается. Вы вот. сейчас говорите, у меня прямо мурашки по телу. я знаю, я такой человек очень, ну, иногда тонкие какие-то вещи чувствую. И вот у меня прямо энергия от того, насколько это важно, я ее почувствовала. Хотя я сама очень увлекаюсь разными видами творчества, но я. Я всегда своим клиентам, своим пациентам я всегда рекомендую. Делайте что-нибудь руками. Обязательно. Не, никогда не отказывайте себе в этом. Вам нужно иметь какую-то отдушину. Я не знала, что это, вот оказывается, такая рекомендованная техника. Я делала это исключительно на интуиции. Я тоже. Это совершенно не техника, это я сама придумала. О, да? И назвала это островок безопасности. Mm -hmm. Потому что вот сидишь тут, вот собираешь бусы, шьешь что-нибудь и рисуешь маленькую картинку. Картинку. Например, где-то даже иногда что-то работаю, или где-то вот можно сидеть и рисовать маленькую картинку. И вот эта картинка, она тебе и жизнь продлит, потому что это творчество, потому что придумываешь на ходу, что это такое и, и как, как это сделать. Вот. И плюс это еще и успокаивает. Это островок безопасности, потому что это то же самое, что ты делал дома, что ты делала в детстве, в школе на труде. Вот не зря раньше, не только в богатых семьях, в прошлые века, в разных странах, всегда женщин учили вышивать, они всегда это называли работа. Я беру свою работу, будь это королева, царица, у нее обязательно была эта иголка, эти пяльца. И в простых семьях были и белошвейки, которые все это умели делать. Вот, то есть, все это очень э, э, очень нужно а творчество нужно вот э, с двух вот этих э, точек зрения ну и поскольку это успокаивает нас женщина мне как мне кажется хотя вот тут интересно надо наверно найти свой тип творчества потому что я например когда мне спрашивают как ты можешь вышивать там это же сколько терпения надо а, я, я сама думаю, у меня такой темперамент горячий, тем не менее, почему-то вот вышивать мне нравится. И как же нам не волноваться вообще вот в этом мире взбудораженном, потому что вокруг нас постоянно происходят какие-то такое количество событий, даже просто э, то количество новостей, которые современный человек. Получает, это уже очень, на мой взгляд, стрессовая ситуация. Даже не то, что мы там от, от окружающих наших от семьи там волнуемся, да, естественно, это тоже источник стресса. Работа для современного человека, но вообще жизнь это огромный стресс. Как нам не волноваться в этом взбудораженном мире? Какие как не волноваться? Когда-то давно мы с мужем разговаривали и решили, вот он сказал, такую фразу и вообще этот термин. Он сказал, в доме есть две черные дыры: это телевизор и компьютер. Во-первых, это крадет время. Ну хорошо, пять лет назад мы могли сказать, что это просто крадет время. А сейчас мы уже скажем, что это не просто крадет время, а это сводит с ума. Так если, если сесть основательно перед телевизором и смотреть все новости. Это просто лучший путь свихнуться а еще и от бессилия, потому что мы, мы ведь ничего не можем сделать. Ну, кроме того, что уже как западный человек, я скажу, кроме того, что ходить на выборы, голосовать, трезво относиться, к, к так сказать, к, вообще к теме, и понимать, кого ты выбираешь. Если за консерваторов ты голосуешь, как я всегда, значит, ты можешь это и другим людям объяснить, почему это в данном случае в Канаде не либералы, которые сейчас вот у нас э, пришли к власти, что, так сказать, Все я вот э, э, за них не... Э, не голосовала. То есть участвовать в общественной жизни, общаться с людьми, да, безусловно. Но все время сидеть и смотреть новости, а в новостях собирается очень много негатива. И журналисты бегут, и первые тащат информацию, кто первый сообщит про какой-нибудь кошмар. То есть, понимаете, сидя здесь, казалось бы, в общем, очень далеко. Даже говорят иногда... Вообще каната переводится «деревня». Это индейское слово, которое в переводе значит «деревня». Индейцы ответили так, спросили, а это у вас что? А они сказали, это «деревня». Так и назвали. Вот. Здесь совершенно спокойно. и Но, в принципе, можно ведь и здесь включить интернет, включить все русские каналы включить телевизор, подключить там еще четыре русские канала и, и вот слушать, слушать, слушать все что, все что летит и все понимаете я может быть неправильную вещь скажу но я отключила русское телевидение четыре года назад и вот недавно 11 декабря я взяла и посмотрела программу время на меня это произвело очень тяжелое впечатление если вы Потому помните что... да до сих пор то, видимо... да, я увидела одних военных я увидела зал, где сидят военные люди. Я услышала э, слова в основном, что просто жуткое напряжение и война. Но вот, Настя, вы же живете на Западе, вы знаете, какие новости у нас? Что ну где-то вот. Я не знаю, потому что у нас нет телевидения, уже 11 лет, ни в России не было, ни здесь нету. О, я... <свят> <свят> <свят> <у> меня... <свят> так вы еще более опытный бестелевизорный человек. Понятно, да. 11 лет это круто. Вот. То есть ну, здесь совершенно какие-то такие спокойные вещи, местные, локальные новости. Вот у нас выборы, вот у нас парад лебедей скоро будет. Вот у нас там еще что-то такое. Снег выпал, снег растаял. То есть... Есть, безусловно, есть и военные какие-то вещи, есть и э, разговоры о том, что происходит в мире, есть, постоянно показывают, э, что происходит в Европе с беженцами. Но если в это все погрузиться, то тогда, во-первых, люди начинают конфликтовать дома между собой уже, уже не только я знаю семьи, где люди совершенно переругались и э, разводятся, потому что один за Украину член семьи, второй за Россию, э, где-то еще, еще по каким-то, короче, вот, чтобы не волноваться, я считаю, что нужно телевизор отключить и по возможности заглядывать в интернет, да, смотреть новости, но не, э, так сказать, на этом не, чтобы это не было основ, основной темой ваших размышлений потому что не наше — это женское дело, в общем-то. Вот. Ну, вот вы на вот... своих коучинг-сессиях советуете, да, чтобы люди этого избегали? Нет, я это не советую, потому что вы впервые об этом спросили. Потому что ко мне люди приходят совершенно с другими делами. Разводимся, ушел муж, ушел любимый, не нахожу себя, я в новой стране, я не понимаю, что я тут делаю. И самым, самое главное, с чем приходят ко мне люди, то есть я ожидала в начале коучинга, когда начинала эту практику, что ко мне будут приходить в основном женщины, которым я могу много всего посоветовать и помочь им. А получилось, что ко мне в конечном счете 90% людей, которые приходят, они стали приходить с одной э, темой. Э, призвание. В чем мое призвание? Я чем-то не тем занимаюсь. Я э, работаю не там, э, где нужно. Я явно не хочу этим заниматься. Жизнь проходит, а я делаю не то. И вот э, что интересно, с этим вопросом приходят люди, которым э, 25 лет и которым 35 лет, и которым 60 лет, у, у которых все в порядке, у которых выплаченный дом, у которых э, ра, прекрасная работа, они хорошо стоят на ногах, но они задумались, что жизнь-то уже практически вся, на что она ушла: на зарабатывание денег, на какие-то выплаты, на, пусть даже на путешествия. Но люди чувствуют, что они явно что-то чем-то не тем занимались э, в жизни. Поэтому вот одна из таких самых серьезных тем, которыми я занимаюсь с людьми, это вот как раз в чем моя миссия, в чем мое призвание, в чем у меня способности, а что бы я вообще делал, если бы мне вообще не надо было работать, если бы я был царем, как сказали старому еврею портному, а если бы вы были царем, что бы вы делали? Он сказал: я бы царствовал, царствовала, по вечерам немножко шил. Это то, что называется призванием, да, вот то, да. к чему у нас есть движение нашей души, то, что наше сердце, на что открывается. Да, Это да. крайне важный вопрос, на самом деле. Часто я тут увлеклась юнгинянскими чтениями в свое время, и, насколько я понимаю, вот этот вопрос, его часто очень приписывают к кризису среднего возраста, да? когда человек социально состоялся, да, ну просто вот вы рассказываете, конечно, более живые примеры, потому что действительно люди в 25 лет задают, и иногда они и позже вдруг понимают, что им нужно что-то найти свое, да, потому что все бессмысленно. Особенно, когда мы, мы включаемся в этот ритм социальной жизни, семья, работа, дети вырастают, вот очень часто случается, дети вырастают, и а кто я, а что я должен делать вообще, а что со мной происходит, высвобождается какое-то колоссальное количество энергии и времени, и ты не понимаешь, чем себя занять. И вот как раз здесь, наверное, и возникает вот этот вопрос о своем предназначении, о судьбе, хотя действительно он может возникнуть и у молодых людей. Я просто вспоминаю свою дочь, например, которая в 20 лет озадачилась этим вопросом, и она, а кто я, зачем я, и что мне... Я ей, честно говоря, даже советую. Умная Там, девочка. Да. да, я ей завидую, потому что если бы я в 20 лет успела озадачиться, например, я бы больше гораздо всего смогла сделать полезного. И я думаю, что многие люди могли бы гораздо больше сделать полезного, если бы они в 20 лет этим озадачились, а они э, уподобились гонкой за социумом, да, и тому, чтобы соответствовать Обычно. правилам этого общества, в котором мы живем. Тем более, когда мы живем вот в таком сложном мире, да, мы как люди, которые прошли иммиграцию, для нас это вообще, видимо, такой двойной вопрос, потому что когда мы оказываемся в другой ментальной среде, то поиск себя это, естественно, крайне важный вопрос, и, соответственно, тут же Возникает вопрос, а какая у нас судьба, да, и чем мы должны вообще заниматься? Ну, да. Как коучинг помогает в этом? Вот, Расскажите, примеры. Вот очень интересно живой какой-нибудь пример послушать. А, примеров сейчас расскажу много, но вы коснулись интересной темы. А, ко мне часто приходят женщины, которым вот 40-45 лет, а, которые прожили жизнь очень тихо, спокойно, удачно, не работая, потому что много зарабатывал муж. И они занимались воспитанием детей. И вот в этом возрасте дети начинают вылетать из гнезда, как здесь у нас говорят, уходить в какую-то свою жизнь. И женщины остаются вот как-то вот с вопросом, а на что же я потратила свою жизнь? И вот тут начинаются поиски, ну вот как, например, случай э, с одной женщиной, которая вот пришла именно в такой ситуации, мы с ней стали разбирать, а чего ж ты хочешь, она никогда не работала в жизни. Она говорит, я несколько раз сидела э, с э, больным мальчиком, я, значит, вот могу э, ухаживать за людьми. И мы стали с ней, поскольку денег у нее много, э, разрабатывать идею, что она откроет свой бизнес, э, значит, вот медицинский с медицинским уклоном, такой реабилитационный центр для детей с определенным заболеванием. Вот, составили уже все, распланировали, она съездила в другую страну, уже где планировала закупить оборудование, уже все было, все было сделано, все было готово чтобы открыть этот центр, на этом мы с ней расстались, потому что я почувствовала, что я больше не нужна. Человек все встал на лыжи и пошел. И пошел. Она уже знала, где рекламировать. Она уже знала, где и найти специалистов. И вдруг через мы с ней встречаемся через полгода, она совершенно счастливая и говорит: я совершенно оставила ту идею, но я открыла свой журнал. Понимаете, вот бывают совершенно уникальные случаи. Этими коучинговыми сессиями, э, вопросами Сократовыми и, и кучей других методик, прежде всего методики славянского, э, вот у человека создается картина мира и создается картина самого «Кто я такой? Кто я есть?». Если вы смотрели фильм «Энга менеджмент» «Управление э, гневом», там психолога играет Николсон, и он занимает, ведет вот эти группы по управлению гневом. И, в общем, к нему приходит главный герой, которого просто туда послали, потому что он там в самолете устроил проблему. Вот, и его в наказание отправили вот туда на тренинг к этому психологу. И психолог, а у него сидит полукругом, как всегда, на тренинге: компания: там один наркоман, две какие-то странные девицы, один просто бандит, один ярый болельщик, который злится на всех и бросается, если они болеют за другую команду. И вот они все сидят, такие расслабленные, смотрят на этого новичка. И психолог, который выбирает Николсон, говорит ему: Ну, скажи нам, кто ты? Он говорит, кто я? Ну, я вот дизайнер одежды, я мне там 35 лет, мне, э, я хороший парень. А Николсон со своим этим пафосом говорит: Ты не рассказывай нам о своей профессии, скажи, кто ты? И опять зависает пауза. Он говорит: Ну, я вполне доброжелательный парень, я люблю иногда в теннис поиграть, э, у меня куча разных хобби. Он говорит: не рассказывай нам про свои хобби, скажи, кто ты? Вот этот вопрос «Кто ты?», с того момента, как я 15 лет назад посмотрела этот фильм, он, в общем-то, меня не оставляет. Потому что если задать его многим из нас «Кто ты?», я не думаю, что мы не затруднимся сразу ответить. Коротко. Я то-то и то-то. Вот для этого очень, вот в этой ситуации очень помогает действительно практическая психология, которая действительно реально помогает человеку, когда он в беде, когда у него проблема, когда он ищет себя и не может найти, когда он не знает, с какой стороны подступиться, чтобы справиться со своим одиночеством. А в общем-то Вселенная — о которой вот мы все любим говорить, она же должна понимать и знать, и видеть, что ты хочешь-то. Она и подскажет, она и решение даст. Вот, ну вот конкретных случаев море я просто не знаю по какой теме очень, я. Вам... Очень похожая ситуация, вот как вы рассказали про женщину, была описана в книге Барбара Шер о чем мечтать. Вы знакомы с этим автором? Это американская такая лутчинг тоже автор очень интересные, кстати, у нее истории действительно описаны и там как раз говорится о том, как женщина и имеющая богатого мужа тоже пришла на группу поддержки и никак не могла решить а что она действительно хочет И потом она удивила всю группу тем, что она сказала, что она хочет участвовать в гонках на собачьих упряжках. Она это сделала и потом это оставила. И вся группа была в искреннем непонимание, а как же ты дальше? Она говорит, Вы знаете, я хотела просто что-то попробовать такое, что вышло за пределы моего понимания вообще. Вот могу я что-то в принципе сделать или нет? И уже после этого она начала развивать какой-то свой бизнес, какую-то свою историю. Очень рекомендую, хорошая очень книга и прекрасная автор Барбара Шер. И тем не менее мы вернемся к нашей, к нашей истории. Лен, расскажите вот успешные истории женские, потому что действительно скоро 8 марта. И как нам, женщинам, вот выживать в этом взбудораженном и сложном мире, э, какие-то такие, ну вот про тинейджеров вы нам обещали еще историю, я вам напомню, потому что все равно многие женщины, естественно, мамы, и все переходят через этот тинейджерский возраст, у кого-то он с проблемами, у кого-то без. Ну, я тинейджер... сейчас вам расскажу про тинейджеров. Да, это, это действительно интересная тема. Вот. Но я еще хотела, чтобы не забыть, чтобы закончить эту тему о призвании. Mm -hmm. Мне вспомнилась сейчас книжка, если я не ошибаюсь, это автор Верещагин, кажется, где он как раз об этом и пишет. Только он пишет, что мы выбираем свои пути не будучи самими собой, то есть действительно под влиянием чего-то извне. И он там приводит интересные примеры, что вот человек всегда отдыхал где-то, скажем, в Крыму. Но тут все сказали, нет, надо ехать в Италию. Вот надо и с большим трудом. Человек собрал деньги, купил билет, купил путевку, поехал в Италию, там заболел, простудился – упал, разбил ногу, вернулся и ужасно жалел, что он не поехал отдыхать куда-то, где он там обычно отдыхал в Одессе, например. Еще у него там есть, то есть когда вот эти вот какие-то требования, навязанные извне, попадают к нам в сознание, и мы начинаем выбирать свои пути совершенно не, так сказать, не ну, не, не понимаю, годится нам это или нет. Еще у него там есть интересный пример, как человек э, э, еще в советские времена было очень модно купить ковер и повесить на стену. Все побежали, очередь там дают ковры, надо срочно купить. И вот покупается этот ковер, сворачивается в рулон и стоит в этом рулоне 10 лет, пока люди его в конечном счете кому-то не дарят, потому что он просто не при шейка были хвост. То есть, а еще был очень интересный человек, который пришел и сказал, что всю жизнь инженер, работает инженером, ненавидит свою профессию. И вот он пришел к автору этой книжки и сказал, я так, он говорил, не люблю свою работу, я хочу что-то поменять в жизни. А он ему сказал, ну а что же вы любите делать, что вам интересно? Он говорит, я всю жизнь мечтал валенки валять. И автор ему сказал, ну так попробуй. Вот. И через некоторое время у этого человека была фабрика по изготовлению валенок всевозможных длинных, коротких, детских, взрослых. Он процветал и много зарабатывал. То есть, эм, а почему стал инженером? Ну потому что в те годы это было модно. И вот, вот такой вот путь для всех. То есть на сессиях своих я всегда пытаюсь вместе с человеком найти, каков же, какой же его в жизни путь. Вот. То есть значит, это возможно, ну, вы меня порадуйте, пожалуйста, на, меня и наших слушателей, возможно, все-таки найти свой путь, с помощью коучинг в этом хороший инструмент. Да, да, значит, в коучинге есть, я владею. Ну, примерно у меня есть 8-10 методик в ходу. Которые я использую, но э, показать их сейчас я не могу, потому что у нас, во-первых, остается совсем мало времени. Во-вторых, для этого нужно два человека, чтобы сидела в студии. И один э, готов был э, быть откровенным совсем на, на публику. А мы не знаем, как много народу нас сейчас слушает. Вот э, поэтому. Ну, немножко приближусь к одной технике, уже к вопросу о тинейджерах. У одной женщины были ужаснейшие проблемы с детьми, дочь и сын, после того, как ушел муж. Есть такое, ну, как вам сказать, это из ведической литературы, а вернее из лекции одной. Услышала я когда-то такую вещь – «Глаза дочери в сердце отца». То есть дочь смотрит на маму не совершенно не осознавая этого через призму взгляда отца. То есть она смотрит его глазами. И если в семье было все нормально, и вдруг папа перестал маму любить, стал с ней скандалить и в конечном счете ушел, у девочки абсолютно, абсолютно меняется картина мира, и она начинает маму за это не любить. То есть бывают умные девочки, которые поддерживают маму полностью, которые, в общем, ну, вообще становятся лучшими подругами. Но бывают, вот ко мне пришла женщина, у которой девочка стала ее ужасно не любить, стала ее врагом, стала даже поднимать на нее руку и стала, ну, в общем, творить дома всякие, всякие безобразия. И у нее еще был младший брат на два года моложе, который тоже, э, тоже вел себя очень плохо, очень холодно и плохо по отношению к матери. Но почему-то самый большой конфликт после ухода отца был именно с дочерью. И вот поняв эту ситуацию, мы с ней стали э, разрабатывать по системе славянского, а как бы ты хотела, чтобы было? Напиши, пожалуйста, вот что ты хочешь чтобы у тебя вот чтобы ты пришла домой и что чтобы у тебя было и обычно мы это по этой методике э, так сказать даем время этому свершиться и разумеется работаем все чтобы оно свершилось мы э, поддерживаем и э, всячески и мы тоже что-то делаем в этом направлении не просто нарисовали картинку и сидим любуемся на нее но мы пишем что я хочу? И вот она пишет, что я хочу, чтобы у меня дома было тихо, чтобы у меня было мирно, чтобы дети дружили между собой, чтобы они поняли, что я ни в чем не виновата, чтобы они начали хорошо относиться и ко мне, и к отцу, чтобы все успокоилось, потому что они поняли, что вот, вот так сложилась жизнь, вот такая судьба. Но мы мы еще, так сказать, не прожили своей жизни, у нас много лет впереди. Вот, вот так она это все расписала, расписала, и мы сделали методику одну, она называется «Experience Modification Technique». Это когда меняется какой-то травмирующий образ в прошлом. Вот у нас есть всякие воспоминания, всякий негативный опыт. И есть методики в коучинге, которые убирают эти roadblocks, потому что эти булыжники на дороге, как я это перевожу слово, они мешают нам, то есть они сохраняют энергетический заряд отрицательный, и э, есть методики, которые помогают его убрать. И воспоминание остается вот этого тормозящего ужасного какого-то впечатления в детстве, в юности, три года назад, оскорбления, обиды, увольнения, несправедливого, остается воспоминание, но мы с помощью этих методик выкидываем вот этот отрицательный энергетический заряд. Показать методику не могу, она длится час. Вот. И вот она все это расписала. Мы с ней сделали эту методику. В конце коучинговой сессии человек уходит счастливый и довольный. Он уже все это себе представил. Он понимает, что оно вот так и должно быть. И я спрашиваю, ну когда ты хочешь примерно, чтобы это случилось? И она, совершенно шутя, зная, что это абсолютно нереально, она говорит, сегодня. Не, смей... сейчас, да. не смеется. И на следующий день я получаю имейл. Я пришла вечером домой, сын открыл дверь, дочь счастливая подбежала, сказала, «Мама, как ты себя чувствуешь?» Они взяли продукты, они стали готовить ужин, они, то есть все дома сделали, они убрали дом, и у них началась нормальная, спокойная какая-то жизнь. Мы о них подумали. Тут уже сейчас включается метафизика, эзотерика, все то, что я, в общем, что меня по жизни очень интересует, и ваша астрология, правда, астрология это не мое, вот, но я знаю много чего из этой области, там, о влиянии планеты и так далее. И вот включаются какие-то механизмы, совсем работающие не на нашем плоском, трехмерном уровне в пространстве нашем трехмерном включается нечто другое. И в результате человек получил вот это, вот мечту свою, Все и с тех пор они нормально живут. Прямо сейчас. Лена, у нас уже совсем немножко времени осталось. Я хотела бы вас попросить, чтобы вы сказали о своих группах, о своих классах, которые вы проводите. Я знаю, что вы сейчас группу как раз набираете, чтобы наши слушатели владели этой информацией, и это было для них полезным. Вот я веду как раз группу сейчас, но эта группа «Люди приходят ко мне домой», это не вебинар, где я делюсь как раз вот этими десятью методиками коучинга, которые помогают человеку прийти в норму, женщине прийти в себя, стать опять счастливой, красивой, довольной жизнью вот, и оптимистически смотрящей в будущее. Вот, это один курс. Второй курс у меня идет чисто соционика. Это тоже я делаю или онлайн в качестве вебинара, или я это делаю просто здесь у себя в офисе, когда ко мне приходят люди, и я читаю эти лекции. То есть у меня два, два вида вот этих э, вебинаров, потому что кроме того, что мне нравится сидеть с человеком, раз, копаться в его сознании, в мозгах и э, разбираться, особенно когда видишь результат, когда он потом приходит счастливый, и, а результат в коучинге получается так, что видишь всегда. Очень редко, ну, не было у меня случая, чтобы человек остался э, недовольным, э, э, ничего не получилось, вот не было такого. Вот. Хотя, наверное, может, еще будет. Вот, вот такая история с Спасибо, Леночка, очень интересно. На самом деле, я хотела сразу с вами договориться, потому что тему мы раскрыли, мы буквально только поверхность айсберга затронули. Я, например, очень заинтересована в подробной разборе коучинга по цветам и по моде, особенно для женщин. И про типологию это вообще просто потрясающая тема. Она настолько глубокая. Там много таких необычных вещей, можно с юмором к этому подойти. Поэтому, Елена, я приглашаю вас еще к нам в передачу обязательно. Спасибо. Мы с вами запланируем следующие встречи, я думаю, нашим слушателям будет очень интересно. А также я хочу сказать, что Елена – автор двух прекрасных книг о Канаде и об Израиле, у Елены потрясающий язык, я, я читала отрывки, и ну, настолько легко это идет, настолько удивительные истории ложатся, что спасибо вам огромное. Очень, очень вам благодарна за, за ваше участие в нашей программе. Еще раз напоминаю, была в эфире женская гостиная с Анастасией Хрущинской на интернет-радио «Сангейтс». В гостях у нас была Елена Каратаева, лайф-коуч и психолог из Канады, Торонто. И до, до встречи в следующий четверг также в 11 часов по времени Чикаго, в 9 время, часов по времени Сан-Франциско и в 8 вечера по времени Москвы на волнах радио Сан-Кейтс. Спасибо, да, поси... на... Настя, спасибо большое, Лена, спасибо большое за вашу программу. Очень интересная была передача, как всегда, они очень интересные, в женской гостиной. Ну и в ближайшее время мы сможем ознакомиться с этой программой. Она записана и она будет выложена в YouTube, а потом появится на нашем э, сайте sungatesradio.com кстати там идут все наши трансляции и там можно поделиться э, вашим мнением о проведенных программах, передачах и задать вопрос к авторам э, ну и э, на фейсбуке это Gates, э, Radio, э, там тоже появится эта программа так что э, ждите скоро, вот в ближайшее время они будут. Спасибо большое, Настя, еще раз, Елена и, и дорогие друзья, спасибо, что вы нас слушали. Э, до новых встреч. Ну, мы встретимся в женской гостиной в четверг, как Настя уже сказала. Все спасибо, доброго. до свидания. До спасибо, свидания. что позвали и что послушали. До свидания. Спасибо.